Привет, умники! Сегодня мы узнаем, почему неприятные люди так успешны, где пройдет раприал и из чего сделаны экологичные солнечные панели. Подробности далее. Ученые Сэмюэль Хантер и Лили Кушенбери из британского психологического общества выяснили, почему отталкивающие люди чаще оказываются более успешными в карьерном плане. Оказывается, неприятные личности лучше умеют отстаивать собственные идеи, даже когда они кажутся мало понятными большинству или вовсе не совпадают с общепринятой точкой зрения. У них есть чему поучиться, не нужно быть злым гением для того, чтобы добиться успеха. Достаточно просто не замыкаться в себе после каждого плохого отзыва, который вы слышите в свой адрес. Стоит быть немного настойчивее и верить в себя и собственные силы. Правда такова. Жесткие люди лучше адаптируются в конкурентной среде, а деликатные с их постоянными уступками и вежливыми улыбками остаются далеко позади. в Казанском федеральном университете пройдет пятый всероссийский конгресс Российского общества преподавателей русского языка и литературы. Организаторами форума выступает высшая школа русской зарубежной филологии Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ. Это уникальное событие для научной жизни Казани. Впервые за историю проведения конгрессов местом проведения был выбран Татарстан и Казань в частности. До этого времени конгрессы проходили только в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Сейчас же крупные ученые, занимающиеся исследованиями в области русского языка и литература смогут в полной мере оценить научный и культурный потенциал Казани. Солнечные панели помогают человечеству сокращать зависимость от ископаемого топлива. Но современные панели также трудно назвать дружественными к окружающей среде. Учеными были разработаны более практичные экологичные солнечные ячейки, которые производятся из недорогих материалов – галлоидных пировскитов. Для создаваемых солнечных ячеек учеными был разработан новый исходный раствор из формамидинового едида олова и метиламоневого едида свинца. В результате получились узкозонные ячейки из пировскита, характеризующиеся 15% КПД преобразования энергии. Производство таких солнечных панелей позволит снизить затраты, используя меньше энергии, чем необходимо для производства кремниевых панелей. Это были самые познавательные новости науки на сегодня. Пока!